Инвесторские деньги это самые дорогие деньги на свете. Ну то есть если относиться к деньгам как к товару, а в собственном бизнесе деньги это товар. Ну то есть это то, что мы покупаем. Мы покупаем профессионалов, да? Сколько-то они, сколько-то нам стоят. Мы покупаем там, я не знаю, аренду, площадь для кафе. Она сколько-то стоит. И вот инвестиции это тоже покупка. Ну, то есть предположим, что инвестиции у нас в кроликах, а расплачиваемся мы там, не знаю, рублями. Так инвестиции это как бы продукт как называется товар который нам нужен и это самые дорогие деньги вообще на рынке какие есть кредит намного выгоднее дешевле чем инвестор намного поэтому нужно как бы очень четко давать себе в этом отчет и четко понимать Ну вообще работать с инвестором это high level то есть это должны быть люди чтобы идти работать с инвестором нужно настолько классно разбираться в психологии ну типа в как называется в, там, не знаю, в мастерстве партнерства, понимании, слушать в переговорах, быть просто там в переговорах и, и там не знаю, в сопереживании и впрочем, для того, чтобы и в финансах в том числе, для того, чтобы иметь инвестора. Потому что ты должен работать на себя и зарабатывать деньги инвестору, ты должен понимать, чего еще он хочет, помимо денег, ты должен как бы четко настраивать все эти взаимоотношения. А еще самое главное, инвестор это не свобода. Ну, то есть, типа, если вам кажется, что вы хотите собственное дело, чтобы ощущать свободу, появление инвестора – это не то, что не свобода, это не свободнее, чем быть наемным человеком. Будучи наемным человеком, вы встаете и увольняетесь в любой момент. Все, пока. Когда у вас есть инвестор, вы не можете уволиться, вы не можете встать и сказать «все, пока». Не, ну, можете, конечно, всякое бывает, но намного сложнее и жестче.